с вами мафиози антон чалей и я расскажу вам как играть в покер первые упоминания о покере датируется 1526 годом ух и давно это было одна из тех игр в которых игроки смело втирают дичь друг другу по статистике любой игрок блефует не менее чем в 10 процентов случаев покер всегда имел дикую популярность у азарных людей которые играли в него на совершенно немыслимые и безумные деньги смысл игры заключается в сборе самой высокой и крутой комбинации карт и самой сильной 12 является Royal Flash, который состоит из пяти старших карт одной масти, и сейчас я покажу вам единственный осознанный способ ее сборки. У меня в руках покерная колода карт. Максимально перемешаем несколько раз все карты, чтобы получился хаотичный порядок. Эта техника имеет название «Мертвые мафиози». Почему, спросите вы. Мафиози всегда играли в покер на высоком уровне. Для этой техники нам понадобится акульный медальон для вызова духов. С помощью его можно связаться с потусторонним миром и попросить их о любой желаемой услуге. Только будьте аккуратны, мафия при своем появлении может забрать и ваши деньги. После того, как мы перемешали колоду, берем медальон и кладем на карты. Просим мертвого мафиози собрать идеальный Royal Flash. Тогда те карты, которые случайно выпадут вам в руки, и окажутся самой сильной покерной комбинацией. Туз черви, 10 черви, король черви, валет черви, дама черви. Все 5 старших карт одной мастер. Как вы думаете, к чему я вообще клоню, показав вам такой способ? К тому, что сознательно собрать Royal Flash практически нереально. шансы его выпадения равняется 1 к 650 тысяч. Так что лучше собирать более низшие комбинации карт Full House, Street, Flash и другие. Но держать при себе окульный медальон никогда не помешает, если вы понимаете, о чем я. Ваши комментарии с прошлых выпусков тут вы можете нажать на кнопочку и посмотреть все фокусы подряд. Их очень много. С этой стороны вы можете нажать на кнопочку и подписаться на канал